Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 5 марта, понедельник и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше максимальных значений, которые мы видели в конце февраля на отметке 1.25%. 2357 и далее двигаться на 12459. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений. пятницы отметка 2251. По паре британский фунт и американский доллар тенденция нисходящая на текущий момент сохраняется. Цели по снижению – это уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, отметка 1.3754. В пятницу также были попытки закрепиться выше максимальных значений четверга, но пока общая картина остается на снижении. Ближайшие цели для снижения – это движение в область 1.3709. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений а пятницы, отметка 38.17. А пара американский доллар и канадский доллар сохраняет свое восходящее движение. Ближайшие цели роста это движение в области 1,2993, ну а возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальной значения пятницы, отметка 1.2819. По паре американский доллар японская иена также тенденция нисходящая остается в приоритете. Цели снижения это закрепление ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 105,24, но ну и далее двигаться на 104,11. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 106,29. А по паре австралийский доллар американский доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели в четверг на отметке 77,13 и движение далее уже на 76.53 будет более вероятно. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после закрепления выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу, на отметке 77.75. А по паре еврофунт на текущий момент также тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это движение в область 90.05, а возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений пятницы, уровень 88.95. А золото в пятницу смогло закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в четверг и среду это уровень 1321 доллар за тройскую концу, что в рамках часового таймфрейма на текущий у нас момент переводит в фазу восходящего движения с целями роста до отметки 1343. Возврат к продажам по золоту рассматривается после преодоления минимальной значения пятницы это уровень 1315. По нефти марки Brent на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Сегодня с утра мы увидим а, торговлю вблизи максимальной значений а, закрытия а, пятницы, но пока основное направление остается у нас нисходящее. Цели снижения это уйти ниже уровня 63.25, минимальное значение и пятницы, ну далее двигаться на 61.62. Закрепление выше отметки 65.09 уже даст предпосылки на возобновление восходящего движения по нефти марки Brent. А, индекс DAX продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению ближайшей у нас находится отметка 165, а возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальной значения пятницы. Это уровень 12 12103. Ну и по биткоину на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это движение в область 12 тысяч ровно. А возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальной значения пятницы. Я прошу прощения, минимальной значения последней торговой сессии в воскресенье. Это отметка 101. Итак, коллеги, я напоминаю, что сегодня понедельник. Это значит, что, как и всегда, каждый понедельник. Мы мы разбираем а, текущую ситуацию с ориентацией на, на предстоящую неделю. Поэтому сегодня на нашем YouTube-канале пройдет стрим а, в 19.30 по Москве, в 18.30 а, Киев, Талин, Рига. Поэтому всех вас туда также а, приглашаю. Итак, коллеги, всем желаю хорошей торговой недели. С вами был Исаков Роман и увидимся уже вечером. Всем спасибо и до свидания.